Дорогие друзья, вот, собственно, Сергей Горчинский снова с нами, и мы продолжаем разговор о законах, высших законах взаимности. Вот. Это я так всегда делаю. Вот, значит, э, ну, перед тем, как что-то как-то обобщать, давайте мы эту информацию, как я уже говорил, упакуем более культурно. Чтобы не было информации, которая так хорошо написана, да, ее упаковывать можно разными способами. Сначала первый способ, который, в общем, тоже принадлежит Гауссу, это использовать символ Лежандра, про который ты, конечно, все хорошо знаешь. Да, давай введем. Давайте мы его введем. Значит, определение. Символ... Ух ты, все течет. Ничего страшного, пусть личит. Символ Лежандра. Символ Лежандра. Это уже французский математик Лежандр. Или характер Да, что это такое? Это значит, мы берем... Пусть p это какое-то простое число, mm -hmm. вот, а, ну, скажем, а какое-то просто целое число, поэтому давайте считать, что они, так обычно обозначаются общий делитель, взаимно просты с p. Ну, no, иными словами, p не делит. Yeah. Вот, тогда uh, вот этот самый символ Лежандра, ap, обозначается так, как можно, немножко похоже на число сочетаний, здесь такая черточка uh -huh. есть. Uh -huh. Я, кстати, видел обозначение, когда черточки нет, чтобы не путать с делением. Но, да, -то тогда считаем? это прекрасно будет с числом сочетаний. А, вот. ну аце из... Аце из... Я обычно... Ладно, да. Плана, да. Да. Ага. да, как оно по западу. Вот. Это очень простая вещь. Сейчас я напишу формулу, и после того, что говорил на предыдущий раз Леша, все станет понятно. Мы берем А, возводим в степень П минус 1 по полам, и берем эту вещь по модулю П. Вот, ну конечно, по модулю П это как бы какой-то остаток. 1 или минус 11. Да, но мы его не будем писать по модулю э, 7 как 6, мы будем писать как минус 1. То есть это принадлежит множеству состоящего из... 1 и минус 1 Всем, кто сейчас с нами, задача доказать это, исходя из малой теоремы Ферма. Да. Вот, значит, то есть, более того, зам... простое замечание, наблюдение, замечание, тоже можно доказать с помощью простой теоремы Ферма, что сравнимо, так вот, квадратом по модулю p, это вот удобный способ записи, что это число является квадратом, да? Аптично, вот. кстати, да. Ну, это не придумал, это известно. Вот, равносильно тому... А, потому что существует корень. Ну, вот, вижу, это гораздо квадрат. Значит, равносильно тому, что этот самый символ Лежандра, ap, равен? Единице, ну да, всего вот. это. Именно... Значит, ну это и... тоже простое упражнение на теорему да, Ферма. В да, моих, ну, лекция... моих да. лекциях по Гауссу. Да, ферма да, эдеру, это все, это конечно, да. легко да. и да. понятно, но это важно. Вот. Да. Значит, ну и поэтому на самом деле, на самом деле, квадратичный закон взаимности, э, исключая пункты А и Б, Б которые были Лёши, а вот да. третий пункт. Значит, квадратичный закон взаимности в этом случае можно формулировать следующим образом. Мы для простоты возьмем по ику два простых числа. Да. Пеку простые числа. Угу. И, конечно, будем считать, что они разные. Ну да, и нечетные. И нечетные. Довольно только не брать. Угу. Вот. Тогда мы напишем символ ПКУ. Да. Это. Это, это ответ на вопрос является одно квадрат полно другое. Да, другой. да, один или минус И один. если бы это было равносильное ответы, мы бы написали, что одно равно другому. Да, но это не совсем так. Это не совсем так. А нужно еще поправку. И вот та поправка, она заключалась в переборе случаев. Это перебор случаев мы сейчас осуществим следующим интеллигентным образом. Мы скажем, что это минус 1 в степени, такая вещь, P минус 1. тут, надеюсь, не очень сливается, на Q минус -1, 1, 1 пополам. Да. Перемножим две такие дроби. Значит, P и Q нечетные, P минус один пополам — целое число. Мы перемножаем два целых числа. И когда возьмем минус один, то есть что это такое? Это плюс или минус один, в зависимости от того, является ли показатель четным числом. Ну да, Но ну, да. если вы расписываете, что ну, там, с помощью что четное или нечетное четное, что значит вы, вы легко видите, что это ровно, ровно пакует то перебор случаев, в котором говорил Абсолютно, был. да. Если обычные как минус три, то это два mm -hmm. нечетных и минус 1. Более, 1, более 1, того, 1. более того, мы сейчас как все можно все это культурно упаковать. Еще более культурно упаковать можно следующим образом. Поскольку все это плюс-минус один, то мы можем взять и написать, что это равно единичке. Uh, произведение всего этого да. равно единице, да. Ну, конечно. Да. Вот, и вот именно так на это будем смотреть. Абсолютно. Вот. Теперь, ну, значит... Не забывайте, что минус 1 в квадрате равно единице, поэтому, если это написано, я могу это взять и перенести направо. Да, тут можно идти yeah. а как, как, yeah. как плохой школьник, все переносить, там можно, yeah. не yeah. Вот, значит, э, теперь дальше... Так, это мы упаковали в упаковали все Значит, Теперь вот именно с такой упаковкой мы будем дальше работать. Угу. Мы ее будем как-то обобщать. Вот. Значит, на самом деле, за, за тем, что является по-настоящему, то, что вот, э, называется общий квадратичный закон так называется да. статья Шифаревича. А, общий квадратичный, вот да? это его статья О. в известиях. Вот. Значит, Общий квадратичный закон взаимности? Я, здесь, я стираю здесь или пока? Да ну пока стираю? не надо, может быть. Пока не надо, да. Общий квадратичный, да. жалко, сколько вопрос задать не может. Квадратичный закон а взаимности? Я нет, а, я а, буду, а, pardon, да. Да-да-да-да. Да, объясняют математиками. Да, нет, работу, я верю, что, что ну, Те, у кого не такие высокие потолки, ну вот, значит, общий квадратичный закон взаимности тут на самом деле два главных ингредиента, два. Так. Если вы хотите смотреть на него именно так, то будет два главных ингредиента. Это на самом деле закон взаимности Артина, но его на самом деле для такого. Ну вот я не понял тогда ничего. Я сейчас все буду объяснять. Взаимности Артина. Мы пишем и говорим «Артина», а должны были говорить «Артиньяна». — артиньян. это, это, это Нет, не «Артиньян», а э, я так не могу с акцентом э, армянским. В общем, это армянин, живущий в Америке. — А, в, в, в то есть это не француз, я сказал «Артиньян». — Нет, это не, сказать, это, это не Д'Артиньян, а это «Артиньян». — артиньян, артиньян. Артиньян, а, да. Значит. Робен Артиньян. Ну значит Робен а, нет, он Эмиль. Эмиль, Эмиль, Артиньян. Эмильчик, да? А Эмиль Артиньян. Да-да-да. А потом э, я не Понятно. знаю, почему он а, себя связал а, Артином. Вот. Так. Крдасьян, а, Кардашьян, Кардашьян, их... Артин, Это Артиньян. Это Артиньян, чего я фамилию понял, к комедику приехал? Я не знал. Да-да, он армянин. Вот. Значит, Блин. Он... А, Сколько наших? Да? То есть там один советский, скажешь. Один это. вообще. Да. А вторая вещь, вторая вещь. Это <laughs> явная, то что часто называется явная формула, формула закона взаимности, ну, я просто скажу, явная формула, и она принадлежит, я перечислился трех людей, у их наиболее главный вклад, это Шафаревич. книги, uh лучше -huh. uh, В книге лучше через... зап... Манина» я лучше увидел, через что то через ше русское обозначено. Естественно, обозначена. естественно, вся, весь мир использует этого да. русскую Букуша, ты что? О как. Крутяк, да. Это причем ага. еще 60-х годов, все используется во всем мире. О, как, вот. Железный занос не помеха, когда у вас… Офигеть. Все типографии, типографии должны быть комментариях в букву шаг. Опять этот мракобес за свое, значит, но мы сейчас тебя разбавим. Немец Брюкнер. Так. Брюкнер. Да. И Востоков. И Востоков. Сергей Владимирович Востоков из Ленинграда. Вот, потому что тогда он был в Ленинграде. Значит, ну Шифаревич это где-то, я, может быть, сейчас совру, но я бы сказал, что это 50-е годы. Да, блин, начало 50-х. А это уже скорее... Конец 60-х или начало 70-х, так вот приблизительно. Да, ну Шефаревич, он там в детстве там столько всего сделал, Вот. А потом уже спокойно. Тогда, когда все уже там становятся, так сказать, маститами, математика начинают там что-то руководить математически, он уже стал другими вещами заниматься. Да. Не, ну математически руководить продолжал в полной мере. Вот. Значит, да, интересно, что значит Шефаревич некоторую явную формулу, которая сейчас объясню, это, грубо говоря, так, что закон взаимостей Артина утверждает, что... Для любого n должна быть формула типа такой, то есть произведение э, нечто… n простое или нет? Для любого n. Любого. На самом деле там даже n можно обобщать… Здесь, напоминаю, вот. здесь это n равно 2. Да, я даже объясню, что n будет заменено на решение Гула. Вот. Слово, число n, за ним кодируется некое решение Гула. И можно сказать, любое абелевое решение Гула. Мы сейчас про это поговорим. Вот, это есть закон взаимостей Артина. Но, но, есть... Не волнуйтесь, я тоже пока не понимаю. Да-да-да-да. Я что... это там, где группа... ГЛАА Гла, да, очень но... вот, вот, но, но, значит, давайте я скажу, что мы да. закон взаимостей Артина вам говорит, что есть нечто в такой форме, то есть произведение некоторых чисел а на единице. Ну, мы таких много, можем, утверждение сказать, на эти числа. Значит, да, Артина, я должен был, конечно, здесь добавить еще одного человека, который как раз совершенно другой стороне. Хасы, хасы, да-да-да. У вас тоже интересная судьба. Он был свой среди чужих чудес среди своих, как это было в Германии со многими. наполовину еврей, наполовину немец, да? Нет, он как раз не наполовину евреем. Видимо, он почти не был евреем. Он даже подал... он даже подал... Не зашли в партию. Он хотел в партию уступить, но его не дали. А потом, когда все кончилось за то, что он хотел в партию, уже не давали места в Гетингеле. Да, вот. эта история есть. Это каждый, не один да. такой, да. Они там потом в Гамбурге собрались, да. такие крутые мужики. Не рукопожатный стал. Да да. да, да, да. Они в Гамбурге потом многие числовики собрались в Гамбурге вокруг Хасса, и там. Но Хаса он ну, очень другая. Да, да, да, но он в другом да, месте, он да, там в Швейцарии да. потом. Вот. Но Хаса Хаса он внес очень решающий вклад в очень да, многие да, разделы теоретической и арифметической геометрии. Вот, значит, так вот. Тут, поэтому, скорее, они вдвоем, так сказать, работают в этом направлении. Mm -hmm. и, и, и вот произведение некоторых э, таких локальных, как бы, вещей, э, которые по смыслу, часть из них отвечают за вот как бы два из них, отвечают Но за характер вопрос... характер какие да? да? характер, отвечает вопрос, грубо говоря, а является ли одно да. n степени, по-моему, другого. Mm -hmm. Вот. произведение таких, и кое-чего еще и кое равно единице. Еще. И, и понятно, что это кое-что еще, стоимость. да, это кое-что еще как раз контролирует равносильность этих вопросов. Ага. Правда? Ага. Если он единственное, то есть вопрос о России. Они, уже не один, минус они один, конечно, ну уже... Ты, это уже для трех понял все, да. да. Нет, они, ну все, ну это, это, да. Это, это, да, но чтобы понять, как эти два часа связаны, их контроль связи, это вот это кое-что еще. Угу. Вот это кое-что еще, оно присутствует в законе заместительных хаса, но оно определяется в очень неявных терминах, в терминах теорегло. То есть, что такое, когда вы что-то делаете термин теории теорегло, что-то... Расширение полей. Да, по сути. Вот, да? слово правильное очень расширение. Что у вас есть поле... В данном случае речь идет, на самом деле, даже не про поле остатков а по моду, просто простого числа, а про поля. Вот, ну ничего страшного если знает, что знаешь, это, это Да не важно, сейчас не важно. вы вернемся к этому. Я сейчас просто как бы хочу архитектуру. Вот. Да, да, да. в общем, это какое то как у вас есть такой объект математики, поле. Вот. И часто с элементами этого объекта, да. вот. и вот с элементами объекта вы хотите что-то некоторое другое построить, построить какое-то число, равное там, ну, например, в случае квадратического зависимости, плюс или минус 1 Вот. Или, или вы должны построить число. Здесь речь идет на самом деле деле, вот здесь какое поле обсуждается? Если уже говорить, поздоровств. Поле два одичких чисел. Вот. И есть два элемента в этом поле, p и q. И вы по ним строите вот такую простую вещь. Это тоже плюс-минус один элемент, два одичких чисел. По модулю 2 плюс-минус один несли не очень хорошо. А в два одички это надо воспринимать как элемент два одичких чисел. Вот. Окей. Okay. Мы про это поговорим подробнее. Значит, в случае, случае, если у нас будет какое-то простое ну, пока не опять, зачем так нужно? Вот, но, значит, закон заменить харц-нахас так устроен, что нечто будет строиться в поле периодических чисел. Да, но это нечто будет эль-адически. Где эль это то самое, мы обсуждаем эль-ты корни. и корни, да. Но ведь не бывает же полей непростых адических, или бывает? Ну, тогда надо разложить. Но брать, если да. L — это степень простого, то тогда надо вот брать именно то адическое, которое простое да, да, да, да, да. чьей степень оно является. Радикал. Да? Радикал. Вот. Значит, и вот то по двум элементам поля, вот эта составляющая — это некоторый вариант, равный 1 омега омега куб, квадрат, например, в случае с n, или равный какому-то элементу корню степени снизи. Но, чтобы его определить, как он только определяется, надо вывести за пределы поля. Это определяется с помощью ГУЛА. теория гла. Теория про расширение полей. Да. То есть, что это такое. Вот у вас есть поле, с никакой, вот оно, допустим, поковано у вас как-то, это поле. Вы не можете что-то такое посчитать в этом поле, в том виде, как сказывается. Это вот самое красивое доказательство квартиразыковой взаимодействии проходит в расширении по минус первой степени поля z по QZ. Это ладно. Я сейчас не, про это. Да, это нет, я не, не про это. Нет, я а -а -а. не про это имею в виду. Сейчас мы уже даже забыли про это доказательство. Просто вот некоторая суть, некоторая да. формула. Вот. То, как она на хаса, это нечто. Э, строящий по двум полям корень из деницы. Но для этого нужно выйти за пределы этого поля. Если вы умеете все считать в этом поле, вам этого недостаточно. В том виде, как это Артиллан Хаса. Ага. И это не явно. Потому что ну как описать все квадратики, это как бы масло масляное. Ну, не масло масы, но вам нужно описать все квадратичные поля. Как э, все расширения поля, там как-то с этим работать. Так вот, поэтому важный был вопрос, поставленный сразу же ими же самими. Естественно, нельзя ли этот вариант как-то описать, не выходя из предела поля. Ну, внутри поля там два часа сложить, видеть, умножить, поделить, что то такое, ряд да, какой-нибудь да, поставить. Да, да, да, и все, и да. почитал. Чтобы не думать про какие то расширения. Не, не не не Вот, и вот это сделал Фаривич. А, -а, а. После этого его а -а -а. называется называемым закон взаимодействия. Потому что после этого становится порядок, как посчитать явно вот этот вот контроль, ну, ну, который нет. контролирует равносильность этих двух вопросов. Вот, но единственное, его формула была очень, э, она очень явная, считабельная, и полностью обоснованная, доказанная. Она была, э, во-первых, э, именно, что она была по поводу корней L3-степень. Детель простая. Не степень а -а -а. простого, а L, э, простой. Вот. Uh, но, uh, во-первых, она была очень явной и довольно громоздкой. И концептуально не, он, конечно, вложил там много уже идей сразу, но еще не до конца, так сказать, вытещенный, скажем так, концептуально. Вот. Mm -hmm. В связи с этим, как раз, ее не очень легко было написать, ä, когда мы говорили о L степени R какие-то корни. Но немножко длиновато технически. Вот. И вот, как раз только Востоке Фобрюктор удивительно, что это было одновременно, хотя они были разделены границей да. вот, и никак не, общались, не могли общаться друг с другом. Вот более менее плюс-минус один год они Сообразили, как это можно упаковать некоторым более удобным образом с помощью значений там поэдических рядов в, в числах, э, так что это становится понятной более менее формула. Она все равно не, не, не, не, плюс, не, не совсем короткая, но, но она, пока в ней уже возникает смысл, и в ней дальше эта формула, на самом деле, за ней очень много смысла. Востоков тоже написал формулу и доказал ее просто, ну, говорю, явно. Но за этой формулой стоит очень много математики, за ней стоит вся современная поедичка теории когмологии, за которую Шольц получил силовскую медаль недавно, все это вырастает туда. И есть там такие модные вещи, как регуляторы, отображение из теории алгебраической э, в, в, в синтомических гомологии и утверждение о том, что там некоторые... Не замаршизм... беспокойтесь, я тоже ничего... Да-да-да, не да, не да. в общем, некоторые, некоторые безумно концептуальные вот, гипотезы, гипотезы пока еще не доказаны, вот да. в своем таком маленьком отражении, это вот эта явная формула. То есть, чем прекрасен обратительный закон за По-моему, того, что это бюджетно-интересное утверждение, за ним оно, оно всасывает оно тебя, удивительно в повезит, огромное да, количество безумно, всего против. содержательного. Да, да оно, оно, причем оно всасывает... Ну, как бы само по себе. Если просто. В отличие от теоремы Ферма, если вы размышляете над сутью теоремы Ферма. Самой Фирма. Вы ничего не узнаете нового. Если вы начинаете думать способ наконец, которых его, его суть уже никакого отношения не имеет, то вы узнаете много нового. Здесь вы, именно если размышляете над сутью того, что он знает, вы узнаете много. А. То это гораздо более несравнимо более интересное и правильное утверждение, чем теорема Ферма, никому не нужна. Вот. Ну, так. Как ты ее при пригвоздил, а у меня ну, много роликов Подожди, ну а пробили. что там может быть интересно? Ну, таких вопросов, можно таких вопросов можно ставить тысячу. X vent и да, плюс да, да, 2Y да, да, в да, да, равно и все. Вот ну, Да, моя публика, фанаты, та же, как и я, типа, А в кубе плюс b в кубе равно x в кубе. У меня лекция есть про это очень с подробнейшим доказательством в Z от омега в Эз да. Хорошо. Так, так, значит. Я стираю, да? да спасибо, да. Вот да спасибо хорошо. большое. Стираю. Я сегодня на на подхвате, на стирании из доски, я сегодня тупой слушатель, ну понятно, то есть я как бы объясняю как... математику Саватееву и это у нас новый формат, вот да. уже Колю я Тюрина еще пытался, значит уговорить, он говорит, ну как-нибудь еще потом, вначале говорит, еще кого-нибудь позови, в общем будем звать сюда будем звать сюда математиков и всех их я буду пытаться хоть чуть-чуть да понимать, mm -hmm. вот так что я здесь ученик, ученик и вы вместе со мной, те, кто мне жаловались, а мне много уже жаловались. Ты знаешь, Серега, у меня вообще много жалоб. Алексей, нам скучно. Mm -hmm. Мы это все знаем. Ну вот здорово, видишь. Вот, я говорю, ладно, Хорошо. дождетесь, это здорово, дождетесь, да, будет вам не скучно. Замечательно, что такие жалобы. Вот, О. значит, ну я, честно признаюсь, я получше понимаю первый пункт, а не второй сам лично, я. Ага. Вот, и я поэтому снова буду про первый давай, раз рассказывать. Давай. Он более, как бы сказать, концептуальный и осознанный, вот. Значит, э, ну, что такое закон взаимности Артина Хассе? Э, для этого, значит, это, конечно, восходит еще к имени Гильберта. И вообще, вот это все вместе, это девятая проблема Гильберта. Он хотел просто, собственно... Вот собственно, есть. То, просто, что да? ты поставил вопрос да. на предыдущий раз, как обобщить, кажется, ну ну да, это и да. есть вопрос девятой а, проблемы Гильберта. Как, как, как приятно слышать. Прям в голову, когда я читал, значит, эти самые, да, это Гильберта. это девятая проблема Гильберта. Вот, значит, давайте мы еще по-другому упакуем тоже... Э, квадратичный закон взаимности э, Так. уже каким-то неизвестным, каким неизвестным тебе способом. Ага. Я утверждаю, что его можно упаковать. Для этого мы ведем символ Гиберта. Значит, давай мы э, ага. сделаем такую вещь. Пусть у тебя есть а и Б, два рациональных числа. Не нулевых. Угу. Это еще часто обозначает кусок звезд Ну да, да, да конечно. Вот. Так. Значит, и пусть P — это какое-то простое число. Ага. И P не равно двойке. Ну, естественно, как обычно здесь. Да, двойка — это самое сложное простое число. Вот. Ну да. Значит, и э, символ Гиберта определим вот так. А, B, P. Угу. Это будет плюс-минус один. Это будет, да, в общем-то, ты сейчас узнаешь это все. Это все, по сути, не сильно далеко уходит от символа Лежандра. Но немножко опять способ Мы возьмем такую вещь. Значит, давайте я сначала еще напомню, что есть такая вещь, как нормирование периодическое. Это способ э, ВП от А. Что это такое? Периодическое нормирование. Давай я сейчас попробую сказать. Давай. И ты скажешь, прав я или нет. Значит, мы должны разложить А на, на множители и числители и знаменатель, на простые, и посмотреть, существует ли P в какой-то степени вверху или внизу. И если его нет, то это ноль. А если оно есть, то это его степень, ну, как бы, просто положительная или да. отрицательная, Все соответственно, правильно. вверху или внизу. Ровно так. Правильно, вот, угу. то есть это R, это такое целое число. Целое число. Где? где? Мы вот это рациональное число А пишем в таком виде. P в степени R, R на... умножить M делить на N, где, они... где M, N вас... целые числа, взаимные, M, N вас... целые числа, и P не делит угу, M, Понятно, что это нормирование может быть отрицательным, положительным равно да, 0. оно может быть любым. А это рациональное число, не нулевое. Да, но для нулевого рационального числа это так как бы не определенно, но считается равно бесконечности. Ну вот. понятно, да, еще бы оно на все. Вот. Значит, э, Теперь мы делаем такую вещь. Берем минус 1, да. возводим степень падичка нормирования А умножить на падичку нормирования B. Ух ты. Это же 2 плюс минус 1, да, и мы, значит, ты будет дальше. Не, ну в смысле, эти не 2 плюс минус 1, а. Ну, почему? А, по что я не то сказал, Это два кислого числа. Важна четность. Ну, это ладно. Ух ты будет дальше. Дальше делаем такую вещь. Возводим А в падичке нормирования Б. Очень. Это уже что-то большое, может быть, очень Больше. А потом берем B, возводим в минус подичка нормирования. Важно минус от А. Что ты можешь сказать про подичке нормирования этого дела? периодическое нормирование вот этого дела. Так, сейчас вот. Вот я сейчас буду тормозить. Так, значит, я вот. Ну вот тормозить. давайте я сделаю так, простое замечание. Про, здесь такая вставка у нас про падичке нормира. Я подожди, тебе подожди. сейчас скажу, ровно замечание я про падичную я... армии, после того, как тебе не придется тормозить. И даже думать. Вот, значит, смотри, паричская нормально. На... Э, Леша, э, Леш, э, Леш, Леш, Леш. Смотри, ты мне скажи, чему равно подищике нормиру, если я примножу два рациональных числа. Э, ну, сумма очевидно. Вот, после этого тебе не очень сложно понять, как есть политические нормили. Э, э, так, значит, сейчас, э, ну тут, конечно, сумма, здесь, соответственно, умножить VA на VB, а, 0. Вот, это взаимно, это как бы для рациональных чисел тоже можно говорить, что они взаимно простые с простым. Когда они взаимно простые с простым P, если их по идее кономирует, 0. Такие числа можно брать по модулю P. Одну вторую я могу Да, да по да, модулю да, P5. Да, да. Это очень полезно. Я могу 1 вторую взять по модулю 5. Получу тоже двойку. Ну, понятно, да. А если r больше 0, нет, 1 по модулю 5 это r больше 0, то это 0 все время получается. А если r меньше 0, то ничего не получится просто. А если r равно 0, можно просто разделить. Да, когда r не равно 0, лучше об этом даже не думать, чтобы не делить на 0. А когда R равно 0, прекрасно можно вернуться по модулю 5, поэтому мы. Да, круто, круто. Таких как бы сложных с точки зрения p-чисел, делящийся на него там или куда-то сюда входить сваргание рациональное число. Где P не входит, не и можно да, взять очевидно. по модулю P. Да, очевидно. И, P и мы что с ним, конечно, делаем? остатком по модулю p да, мы с ним уже это а ты по сам по замечал p. нам это делать со всеми остатками а, по модулю p ну мы наверное, сейчас вождаем... квадрат или нет э, ну ну а, ну да, да, ну, да. По совершенно <laughs> верно вот это <laughs> это ты абсолютно правильно сказал Что, серьезно да, да ровно да. так и сделал давай я возведем буду... степень я вот это... спасибо тут уже как бы наверное да это, это не слова совершенно уже не нужны все. вот и это мы возьмем по моду то есть я могу по другому здесь все вот это по модулю p взять ну это плюс или минус один то есть это плюс вся вся это вот э, мероприятие ну, это, это плюс один. плюс минус один. Ой, как сложно, а? Это не сложно. Как он так это выдумал -то? Это я сейчас скажу, как он выдумал. Или это очень естественно. Было, Значит, да? это очень естественно, э, это очень естественно, это можно придумать <coughs> разными способами. Но давай сейчас про это не буду говорить. Ага. Вот э, очень правильно думать про другую аналогию, очень всем правильно всем понимать, видит, что да, замечание всем. концептуально важное. Что я могу, оно не то, что будет нам нужно, но это хорошо понимать, что то же самое можно сделать, ну, скажем, с мироморфными функциями в точке. И это понимать, что это аналогично, это очень важно вообще для жизни. Значит, что аналогично для мироморфных функций. А, Для мироморфных функций, 0, для мироморфных, 0, для 0. Мироморфных функций э, ну я так специально говорю слово мироморфные функции, а не формальные ряды, потому что, наверное, больше люди, это мироморфных функций, э, там, f от z. Вот есть какая-то f от z, миромортная функция. Что такое? Она раскладывается какой-то в ряд. Стоит там, например, a, n, z, в n, В начале координат миромортная функции, да? a, n плюс 1, z, в n плюс 1. n любое, может отрицательное нам положение. И так далее, где n какое-то целое число. Мы стартуем с любой точки. Вот, да.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 ну, как бы я просто напоминаю, если ряды просто обычные комплексные аналитические функции. Голоморфно. Да, голоморфные. Но они с константами А здесь мы это то же самое, что ряды, просто поделили на какую-то степень Z. поделили на степень и z, да. Их в результате можно друг на друга делить. Делить, да, все, это поле. Можно делить, если у них первый z отлично от нуля. Вот, спасибо, что сказал делить, потому что мы здесь именно минус первую степень делим. И можно сделать то же самое. Значит, аналогичная формула значит, нужно заменить а и b на два ряда f и g. А периодическое нормирование заменить то, что орд называется обычно порядок. То есть вот здесь порядок равен n, если n не равно 0. Ну да. Ну, ты можешь сделать ровно тоже прикол. Ты можешь сделать ровно тоже прикол. Значит, итак, это два, это две мироморфные функции. Просто две. И мы рассматриваем все в точке 0. А здесь точка это простое число, да? Конечно. А, Я понял. Простое число. Это другая философия. Там, где простые числа, это вовсе не узлы, а Точки на кривой. Так, то есть аналогия какая? А, у нас э, есть порядок Кроме одного, числа, Кроме как... одного, мы не будем называть p полам. Мы просто можем взять значение в точке, то есть, ну, я уже договорю. Тогда у нас есть символ а. F и G, просто это очень красиво, хочется и Это сказать. символ Гильберта. Это, да? это все единообразно. Все Да-да-да, вот. F, а что ты придумать, тут то же самое все. ORD G, а дальше берем F в степени нормирования G. Порядок G, G в степени нет. минус порядок F, и? и все это, что мы... Вот теперь ты мне скажи, что мы должны делать. А, сейчас, вот пока написан, да. пока написан кто? Пока написан какой-то ряд. Который начинается в нуле, обычный целый ряд. И, и в нуле у него может быть ноль? Нет, нет, нет. Не нет, может быть. Именно он настоящий, обратимый. Вот. Теперь он здесь обратимый. Это, это ноль каких слов? Здесь мы имели, что? Мы имели рациональное число. Да. Взаимно простой SP. Да. И что мы с ним сделали? Ну, мы его... Мы посмотрели, квадраты или нет. не не, -не, -не. ну, это квадрат... Да, это, а, скорее, не очень важно. Мы его взяли по модулю P. По модулю P. но Ну, в, виде, в степени взяли по модулю P. А, сейчас, а что скажем, такое взять сейчас. по модулю P? Вот эту операцию мы должны понять аналог. Вот в это не будет аналог, сразу скажу. А, вообще не, не будет. То есть сейчас нет. мы не будем возводить никуда. Нет. Мы будем брать по модулю P. А, а это... Ну, и, может быть, просто значение вообще в нуле, и все? Ровно. А, от нуля. А -а -а. То есть вот это все вместе от нуля. И это элемент где? А, ну, Не нулевое, что комплексное да, число. Да, да, да, да. Вот. Почему у них что-то общее? Упражнение. Так. Вот эти оба символа, э, оба символа ну, там, с P или без P, mm -hmm. они э, мультипликативные. То есть, если я возьму, например, А, Б, С, упражнение, это будет А, C, P, умножить на Б, или то же самое FGH. Это это очень легко видеть, это совершенно прямой это никакой не трюк. Ну просто а, это, а, все, это все связано с тем, это, это все да? связано с одного эффекта, что VP а, и ORT, они аддитивны. VP а. ну, и ORT от произведения — это сумма. Да. Из этого моментально можно увидеть, что если ты F заменишь на произведение, F на... Что тут ну Нет. допустим. Я, я думаю, что это не, не, это не, ну, как, не сложно проверить. Да, да, не сложно, да. потому что здесь, здесь показатели здесь значит эти тоже перемножатся. вот минус, это минус, складывается минус, минус один, вот. Ну в общем, да, упражнение, И, ладно. Еще одно правило. интересное вот. упражнение. Сейчас, еще да. одно а интересное что упражнение. Ты это местами, или ты сейчас это я сейчас скажу. А. Ну во-первых, что происходит, давай ты мне сам расскажи, что 10. происходит, это легко. Давай здесь, здесь. Да. Привычнее. Это абсолютно такая формула, да. Итак, АБ меняем местами, здесь не происходит ничего. Uh, здесь происходит один uh, делить на это. Правильно? Uh -huh. uh, возводим p минус первую пополам степень. Это будет uh, если то было минус единицы, то и это будет минус единицей. Если то было единицей, то и это будет. Как это называется по-простому, ничего не происходит. А здесь тоже ничего не происходит да? А здесь тоже ничего не происходит. Подожди. Ort f, ordg, ничего не происходит. А здесь F, or, здесь 1 делить на это, а здесь все-таки 1 делить на это. Да, и когда у нас будет Визенштейн, то, конечно, нам тоже будет важно понимать, что здесь тоже вообще-то 1 делить на это. 1 делить на поэтому, конечно. Поэтому а, по это, Поэтому по взрослому надо сказать, что AB, а а, там да. P или P, это, это конечно, будет для минус 1 смешно звучать, потому что это то же самое. Ну да. Ну, вот, но но да, для да, других да, да, это минус минус будет важно. Все понятно, да. Здесь ничего не происходило, потому что... Вот, но теперь я хочу предложить всем замечательное упражнение по алгебре. Так. А именно еще одно упражнение, а потом замечательное упражнение по теории полей, которое я считаю, очень красивыми. Называется теория Милнера. Вот. Значит, у нас сейчас будет как группу Милнера. Это не что, то чего надо бояться. Значит, смотрите, еще одно упражнение, что если А не равно единице и нулю, теперь еще потребуется, чтобы не равнялось по единичке. Чтобы я написать 1 минус А. Их сумма. Смотри, мы э, как бы по смыслу вот эти вот э, инварианты, они мультипликативны по А и по Б. Да? И вообще они везде, мы нигде числа не складываем здесь, ни разу. Мы только умножаем числа. Да, да, да, Мы да, думаем да. только про то, как умнож... Но если мы еще такую аддитивную информацию добавим, что их сумма равна единице, то это всегда будет один. А соответственно, f это. Как черт из табакерки. Вот. Очень хорошее слово. Как черт из табакерки. Доказать очевидное упражнение. Просто прямили. Ну, возьмем число, возьмем один минус. Ну, какое у него могло быть нормирование? Ну, в зависимости от. В зависимости, ну, например, если он делился на p. Да. Целое число делится на P. Когда я возьму 1 минус это число, что какое будет нормирование? Сейчас. Допустим, число делилось на P. Да. Целое, ты представляешь? Целое число делилось на P. Сумма не делится на P. Я беру теперь 1 минус это число. Не делится. Обязательно не делится. просто с P. Да. А если, например, там было, например, P минус 1. Да. Я взял 1 минус P минус 1. Прыгает вверх. Да, прыгает вверх. Ну, в общем, короче, перебор случаев. Это просто 2 перебор перебор 4 случаев. Очень да, не, понятно, да. длинных случаев. Вот. Ну и здесь то же самое. Это не надо как бы ничего придумать, то трюков предыдущих. Главное это заметить. Это как черт из того, киркс, знаете, есть концептуальная вещь, а именно алгебрическая теория. Вот. К этому есть концептуальное объяснение, естественно. Вот, но, но дальше теперь глядя на это можно придумать такой вариант, а именно я это немножко отведет на сторону, но мне бы очень хотелось сказать, потому что для тех, кто любит алгебру, я а кто любил, любит алгебру да. тебе это понравится. Вот. Я люб... а, она меня пока не усилит. Помогите, да, с этими бразильцами. Любовь односторонняя. Еще. Да не, ну это. Главное, что счастливы Ничего страшного с Ну да, я носил ее. Ей не нравится, но я ее носил. А, ну, это уже Однозначно. круто. Да? Нет, нет, это уже, я имею круто в том смысле, что если это получается... А, значит. Окей, вот, значит, э, так, смотри. <свят> Ужас. Девушки, извините, пожалуйста. У, -у, -у, -у, -у. у нас всего 1% девушек на канале, но мы дорожим ими. Так мало? <свят> ну, а так... у тебя... Ну, потом Теорн пришел, мы записали... И пилок у <свят> девушек. Да, стало 3%. Понятно. <свят> <свят>. <свят>. <свят> значит, ну, определение, как группа Миллера? Что такое, как группа Миллера? Так. <свят> К-группа Милнера. Да, американский математик Милнер. Вот. Значит, это вот что такое? Пусть F. Значит, это поле. В этой категории есть большая проблема. Поле нельзя, обозначить как Пусть F поле. Вот тогда рассмотрим такую вещь. Обычно у меня кольцо. рассмотрим такую вещь. Значит, называется К, ну сразу скажу 2. Там есть К2, К3, К1. сейчас руль не Ну, такое, смотрите, к два Милнера. К2 миллера. От F. Я сейчас напишу определение, а дальше ты будешь говорить, насколько ты его понимаешь или нет. Берем а, группу, берем… здесь, я, я сейчас сотру, и мы его там напишем. А здесь мелко, да? А, а если это не очень длинная, она… Нет, пленое. я уже кончил. Факторизуем по подгруппе, порожденной элементами вида. Так, сейчас обсудим. Вот, конец определения. Сейчас обсудим. Здесь стоит на Сейчас, я, guess, да, сейчас я сотру, мы все-таки напишем его здесь, и я буду его долго-долго Все, значит, я стираю гельберт. Ну, отмотайте назад, ролик увидите. Так, сейчас мы здесь еще раз. Значит, его.. Так. У нас осталось, честно говоря, 45 минут, да? Это не страшно, я да. больше не смогу понять точно совершенно Я значит. просто хотел, чтобы я что дошел, договорил, поэтому я так немножко по верхам, по верхам. Нет, нет, это само... нет, нет, я Но, но что-то как... мы скажем конкретно, да Да, значит так Вот. Как группа Миллера Итак, сейчас я с... прям своей рукой его Итак, значит, F со звездой Это, ну понятно, не нулевые элементы это группа. Uh, И это группа. Их можно перемножать А вот как умножению? можно, э, значит, вроде как, модули, да, перемножаются обычно? Ну, абелевые группы — это модули на z, правильно? а uh. Поэтому а Сейчас, z. то есть это, подожди. Э, а, это, это очень ну, простая вещь. вот э, как бы, сейчас да я подумаю. А, то есть абелевые группы перемножаются, но обычно в них знак «плюс» сейчас будет подпись, здесь нужно авторы, а здесь да. Может, да. Я это, сейчас скажу, как мой... это типографически придумали оформлять. Значит, это, это, но, значит, то есть это множество, на самом деле, просто вот Это здесь на да, это, да? Да, да. То есть э, значит, э, элементы здесь, да. по другому словами, это парочки. Они обозначают в фигурных скобочках. А, Б. Это такие линейные комбинации таких вот фигурных скобочек. Это, то есть элемент здесь. Это в степенях, Это выходит, сумма, да? сумма, сумма, сумма э, n и т, а и б, и Вот такие конечные суммы. Они а в степенях, если это умножение вот таких выражений при этом есть такие законы что если возьмешь аб c это то же самое что а сейчас увидишь то что да. вот замечаемся а плюс ну uh, да вот это, это как бы на формальном уровне я понимаю а да. логично по с аналогично я не чувствую, по с но, но тут uh -huh. не надо думать uh -huh. про то есть, над Z, поэтому надо просто думать о том что бимультипликативно вот все и все да а, а фактор вот и самое еще главное что если скобочка 1 1 минус арены нулю, Равно нулю всегда, да? вот вот такие три, три э, правила вот и на самом деле здесь сказано что вот этот символ э, значит э, тофтология что вот этот символ п это гомоморфизм из к 2 группы миллера от поля q в, а, right? э, в вот, вот группу плюс-минус один. А, символ Гиберта. Символ да? Гиберта. Ну, а вот тот символ, который я написал, э, это К2 Миллера от, от всей мироморфной. мироморфной функции. Да, поле мироморфной сам объяснял, что это поле. В цесу, да? Э, в цес episode, да. А, Так, сейчас, значит, э, и гомоморфизм именно из-за того, что у нас B-линейная. Ну, uh, бимультипликативно. No, да? На самом есть, деле, если есть здесь любое, кажется, да? любое правило, uh, которое по двум рациональным числам строит элемент любой абелевой группе, где mm -hmm. угодно, удовлетворяющее вот эти вот это ну, свойства, ну и по цену логично, естественно, То это и гоморфизм вот из тензора да? Задать такую вещь — это то же самое, что задать гоморфизм. Вот Милан придумал свою эко-группу, ровно размышляя над всякими mm -hmm. законами взаимности. Вот. Так, сейчас. Теперь, вот теперь... теперь для чего я это сказал? Я это да. сказал, для того, чтобы ты получил удовольствие от следующих упражнений. <с Значит, задача. Я знаю две задачи, обе из которых являются не упражнениями, а задачами. И требует. Одна из них первая решается в две строчки, но это олимпиадные две строчки. Олимпиадная задача. Ага. Это настоящая олимпиадная задача по алгебре. Кто просил хорошей математики, решайте, Да, настоящая олимпиадная задача по алгебре. Доказать. Значит, вот смотрите, я здесь, вот <coughs> тут было еще такое правило, да? Да. Я здесь сказал-то в определении, как группы Миллера. К как она учитывается? И... Да, учтено здесь в определении. Это не значит, это пока, вопрос. Ну, я не вижу. Не видишь, правильно, потому что его там нет. Помнишь, как в криминальном стиле. Когда ты ко мне ехал, ты видел объявление складирование мертвых негров? Нет, а знаешь почему? Потому что я не складировал мертвых негров. <свят> <свят> <свят> вот, так вот, потому что действительно, действительно нету. Так. Есть совершенно другое. Есть э, понятно, что если бы я наложил только первое. Эм, эм, эм, пардон, не, не наложил бы вот это соотношение. Оно называется, кстати, соотношение Стейнберга. Вот, если бы Стейнберга. Если бы я его не наложил, ну это да. соотношение откуда бы у нас но не появилось бы В а равно B минус. Это надо, были тензоры. Просто все пары. Да, ну, но ниоткуда ни, бы да. не следовало, и просто было бы неверно, что а это то же самое, что а минус первый. Просто было бы неверно. Минус, ну, с минусом, да, mm Б. -hmm. Mm -hmm. Утверждает, что если наложить такое аддитивное соотношение, то возникает, что для любого А для любого, для любых б и за F со звездочкой у нас выполняется такая вещь. А, Б это то же самое, что минус BA в К-группе Миллера. Вот. Mm -hmm. Но это надо, естественно, то есть надо как-то поюзать вот это соотношение. Mm -hmm. вот. Mm -hmm. Более того, на самом деле, для того, чтобы доказать, mm -hmm. это пункт 2 задача, ты его легко выведешь, это стандартный вывод, абсолютно из пункта 1, а пункт 1 такой, что для любого А из F с звездочкой символ А минус А равен нулю. Вот АА? Нет, АА минус А равен нулю. Из, этого, 0, 0 из нас, этого очень легко 0 вывести 0 у вас не, не бывает. Ну мы видишь мы, мы, мы плюс, один. а мы уже плюс. Нет, один минус один, когда мы а. там начнем вычислять гоморфизм, там плюс минус один, а здесь принято обычно складывать. Вот видишь как там со А сейчас, то есть ты уже под, как бы, да я, я, то я. То есть мы складываем в скобочки, мы складываем в скобочки этом если мы по одному мультипликативную группу поля теперь создали, да, и это, да, так, это, на самом деле, гораздо удобнее с этим думать. То есть у нас такие фигурные скобочки, в которых стоит пара элементов из поля, uh -huh. и мы их, вот, есть такое правило сложения скобочек, что если мы здесь перемножим, ну, то тогда один расслабим. просто превращается в ноль, да, в этом плане. но mm, да. ну, на самом деле утверждение, что символ Гиббса от а минус а равно единице, ну на самом тот деле, тот символ да, Гиббса, да? да, но за ним стоит чистая операция. А. Но, но там вот, вот эту вещь мы поняли, как? Мы поняли не потому, что мы доказали Стейберга использует задачу. Просто потому что мы посмотрели на формулу, и ты занимался. Этот равен нулю. Но символ Гильберта мог не, не равняться нулю, да? Это его образ. Ну гоморфизм на, на нуле. Левой да, да, да. тривиальный, тривиальный. А да. да. Вот. Угу. вот. Это задача, значит. Это трюковая задача. А теперь задача. Не, нет, я имею в виду, что символ Гильберта мог быть минус единицы, но умер при гоморфизме в ноль. Здесь. Наоборот, гоморфизм в другую сторону гоморфизм отсюда А, -а, -а он отсюда. Да, это, говорю, это, это это приморду это, это понимаешь, наоборот это в том же дело что как математика хорошо делать искать универсальную вещь да вот тут мы что то посчитали символ гибель какой-нибудь еще потом придумать то то а а -то доказательство символ? того что да. гиберта равен 1 для а минуса да но, но, но это да это да. там ты да. а. просто очень прибор да но ты вот что за этим на самом деле стоит всегда хорошо математик что делать ты что-то взял посчитал вот это оказалось а дальше придумай минимум средств с помощью которых ты мог бы доказать то есть чтобы понять в чем причина что mm -hmm. причина там не то, что можно примерять через 6 случаев там. Mm -hmm. вот. да, да, да, да, да, да, да. Ух ты. Давай, Давай вот сотру. теперь... Что стереть да, Ну Ну да, вот это? Второе, да? Да, вот так я приведу тогда. Мяу. Мяу, да, да, да, да. да, да, да, да. <сORS> <сORS> <здесь>. <сORS> вот. А вторая задача, она не олимпиадная, но тоже трюковая. Она как раз на твою любимую цикличность группы конечного поля по умножению. О, да, я обожаю, я обожаю. Вот, вот, вот, вот, вот, для этого. Вот. То, есть, то, что я сейчас говорю про группу Миллера, если кому-то интересно про конечность законов взаимодействия вообще, можете это вообще пропустить мимо ушей. Но если кому нравится упражнение по алгебре, то вот, пожалуйста. Вот, значит, вторая задача такая. А для нее надо использовать вот, вот это вот знание. И пункт один, и пункт 2. Особенно пункт один надо будет использовать. Вот. Окей? Угу. Задача такая, что для любого конечного поля, ведь есть же такое поле, ты самого прекрасно любишь. Конечно. Чем равно как группа Миллера, знаешь? Нет, даже понятия не имею. Любой символ требляет. Только для остатков или для вообще любого расширения? Ну, любого конечного поля. Любого конечного поля. Даже не только для ZПZ. Да, конечного поля и подсказка надо использовать, что вот группа ZПZ, это же, верно, для любого конечного поля по умножению циклическая. Конечно, Собственно, ну, конечно, конечно, если у какого-то еще поля эта группа была да. тоже может быть такая, но других полей а, нет, ну, у которых циклическая группа. Ну да. Хорошо. Это было гибридическое отступление. Нет, нет, нет, это невозможно, это надо думать. Это... Не, не, это это задачка такая, подумайте. Mm -hmm. Вот это, ну это в две строчки решается сейчас, вот это, вот это, такая две строчки, из этого выводится эта стандартность. Это, это с помощью ленинологии первый курс. Вывести из пункта 1, пункт 2. Из симметричности. Как да, да, это, ну я сразу скажу, надо, надо написать mm -hmm. это соотношение A +B, A +B, A +B. для АВ. Напиши вот это соотношение а, для, для АВ, да, для, да, а потом да, раскрывай скобочки да, да. и все у тебя получится. Для АВ. Да, это стандартность. Ну, да. Вот это, это... Э, Связь э, полярной этой квадратичной формы с билинейной. Да, сути, да, да, да, да, да. Вот. Дальше, чтобы доказать вот это, здесь... У Кострикина такая Здесь задача люк. по алгебре, стоит что-то очень похожее, вот э, в самом начале учебника он пишет. Кострикин-Малин, да? Э, нет, вот самый первый курс вот, а. просто алгебра, введение в алгебру, и он пишет, что это упражнение э, абсолютно э, бесполезно. Вот э, пишет он, да. Нет, а. нет, не, ну не, не в смысле, естественно. Про а. Нет, просто рассмотрим там э, просто какую-то форму, которая является кос значит вот такой коссимметричный антисимметричный и что-то из этого много чего выводится ну, может быть да вот ну, это просто как задача хорошо понимаю. вот да. чтобы это как я сказал это две строчки <coughs> две конкретные простые строчки ничего не надо знать кроме плюс минус один плюс минус умножить прикол <coughs> с этим как Миллера, что надо, надо, они да, кодируют надо вот, они например, кодируют да, очень аккуратно. много математики есть как группа миллера из них характеры всякие регуляторы всякие гомологии есть они очень явно определяются <coughs> Но, например, собственно, теорема воеводского, знаешь, просто. Сейчас да, я здесь поставлю фактор еще раз, чтобы. То есть это не просто тензорная, а, ты а да, да, спасибо. Да, нет, 1 минус А, да? 1 минус А, да, так вот здесь нет минуса, чтобы, A. A. Да, это именно один. Да, соотношение Стенберга. По всем, значит, А не 0,1. Да да да, да, да, да, да. Вот. Так. И на самом деле, сейчас я скажу, за что Воеводский получил филоскую медаль. Вот, то, значит... есть да? а, а, то есть на сами под порожденные ими, да? аддитивные. То есть, если а ты прибавишь, и... скажем так, напишешь э, там AB плюс C. не один со то что. минус С. Как бы... Это просто то же самое, что АБ. Да. Вот, это, это, вот, это, вот просто... это вот. Да, да, ну, да мы перебили знак плюс. Ну, это удобно, это удобно. Да. Если все это еще умножать, там совсем можно быть неприятно писать. Если сплошные такие вот волбасы умножения. Okay. Так, снова и ты сказал? Да, это две строчки. Вот для, для, здесь надо подумать, здесь надо использовать лично. Это Могу сказать, что Паша, например, когда брал к себе учеников, он первым делом дал такую задачу на втором курсе. Здесь ничего знать не надо. Собственно, дал определение, как рук он просил Вот. Да. Значит. За что выводки, ну тоже, это связано с красным таком очень сильно. Что на самом деле, вот мы сейчас что видели? Мы видели, что из к сюда есть некоторый гоморфизм. Вот. Ну и на самом деле этот гоморфинс пропускается, я сейчас скажу, некоторые утверждения. Это, его можно обобщать для, для самого любое поле. Вот. Э, символ нормы вычета называется. То есть символ Гильберта может быть построен в любом поле, да? Да. Вот э, называется символ нормы вычета. И он работает. Я сейчас напишу то, что не нужно понимать, что это значит. Но он работает э, во вторые итальянные когмологии. Да, вот F, я не с, Только по, да, по модулю Z. Э, с э, я так, сейчас, я совсем не это... Ой. Не подружился. Да нет, но ну, детальная гомологии это все наука. Uh -huh. Вот. С коэффициентами mi n, где мин это группа единиц в тензорном квадрате. Вот. Не важно, что это значит, uh -huh. но тот самый символ гиберта, это частный случай вот этой штуки. Для n равен То есть как бы... Это поиск наибольшего обобщения, которое только возможно да, для той конструкции, которую ты вот. сделал, и, да? и, и да, ага. и, и, ну, понятно, что здесь эта, эта группа, ну, она убивается умножением на n, если взять по модулю n, да, n заиму просто характеристика поля F. Сейчас еще раз, что это за коэффициенты? Ну я, конечно, ничего не понимаю, но все-таки что это это коэффициенты? Это некоторая абелева группа. Это некоторая абелева группа. Это n, ты знаешь, что такое Это корни из единицы. Ага. Это один. Ну понятно, да. Z z квадрат и так далее. Z это минус 1 Вот. Так. То есть эта группа образуется mm. на n. У каждой mm. группы может какие-то когмологии, в общем, вот и короче говоря, это некоторая группа, где любой элемент абелева группы, где любой элемент в этой степени умноженный на n равен нулю. Ну да. Вот. Есть гомоморфизм. Отсюда сюда. Так. Мы уже имели два гомоморфизма как Кагруф Миллера. Вот, mm -hmm. и оно обобщается. Значит, и, ну, поскольку здесь по модулю все умноженное на n равно нулю, значит, этот гомоморфизм пропускается через фактор по n. Да. Mm -hmm. Вот. И все это имеет смысл только тогда, когда n взаимпроста с характеристикой. Mm -hmm. Надо, вот. Да, да, да. И вот теорема, которая доказал, Ну, вернее, то, что я сейчас говорю, теорема Меркуриева-Суслина... Ну, no, а если характеристика нулевая, то попрямо вообще, да? Да. По любому. Я... То, что я сейчас говорю, теорема Меркуриева-Сусли может, это изоморфизм? То есть, э, вот эта группа интересна с научной точки зрения, скажем так. Она много где возникает, и она действительно используется как бы, в предказке разных теорем там, в геометрии. Сейчас, значит, это, это, это какие-то итальные... Да, и как всегда, общий принцип, какой вообще принцип современной э, алгевической геометрии? Да? Мы, мы делаем очень пишу. сложные конструкции, <laughs> да. с которыми нам потом очень сложно работать, очень легко работать наоборот. На легко да. легко да. работать и действительно доказать интересные теоремы при помощи этого, содержательные. Да, это Арн, Арн, Арнольд, Арнольд говорил на лекции, что значит, формулировка теремы должна быть чрезвычайно сложна, а доказательство очень просто. Это он нас учил. Я, я имею в виду совсем другое. Ну. Ну, это немножко другое. да. — В теореме формулировки должна быть очень сложной для понимания, и тогда доказательство будет простое, говорю А, вот в этом смысле, да. Да, да, да, да. У него был курс лекции, я его слушал. Вот, вот, вот. В общем, это некоторые группы, они сами по себе входят в описание большого вещей вещей в алгебрической геометрии. Например, алгебрических циклов под многообразие в как устроено. Там кто используют такие вещи. Это есть есть сложная абстрактные... вот вот, да? абстрактная, абстрактная вещь, которая тем не менее полезна для каких-то кистеорем. Ее удобно использовать. Удобно с пятый курс. Бондал пытался из меня выжать, чтобы я понимал всякие гомологии. А я вот максимум чуть-чуть вот, понял в диф, в диф геометрии обычные гомологии. Даже обычные которые... гомологии я всегда понимал. Ты, ты меня самых учил, наверное, на первый Да, Так, так. Но все равно. Вот. Ну как бы. Но, но когда вот какие-то совершенно дискретные объекты порождали гомологии, я приходил в ужас все время. Это дискретный объект тоже. Ну не важно. Так, вот, значит, короче, это некоторая техническая вещь полезная для изучения. Вот эта вещь сама по себе как бы бесполезная, она явно определяется, если... но она определяется именно что явно. И удивительно, что явно определенная вещь, и заморожен такой неявно определенная вещь. Сейчас, но здесь на самом деле мы уже определили с вами кадр. Фокусировка это это возведение в определенном степени, да, естественно, то есть так вот по правилу. Ну, говоря, если отлично. с точки зрения а, вы в степень, но а у нас садится а а форма садится. Здесь уже садится, да, то Да-да-да. Есть... А вот, вот. Я теряю Меркурий Суслина. Это было одно из самых э удивительных достижений там, в алгебре, в алгебрической теории там 80-80-80-х годов. Это, Она... это из Ленинграда или из Питера? Из Ленинграда. Из Ленинграда, да. Вот а ленинградский математик Меркурий Суслин. Вот, но это превратилось там всех вообще вокруг на западе и но ну, это все признали что это самая главная теория увеличить теории там после того как ее создал тюрина была вот доказательство занимается ну по моему страниц 70 и, и доказательство такое такой что вопрос не может не человек придумать это сплошной поток трюков причем трюков используя безумный хай-тек хайтек геометрический хай то есть ты ты как бы должен знать всю лишь <свят> и при этом в ней еще делать олимпиадные трюки понимаешь О, это просто это просто это безумное качество вот. а воеводский теорема воеводского есть такие старшие, как группы Миллера, я их уже сейчас определять не буду, хотя они тоже легко определяются. Вот, то же самое там со старшими, как группа Миллера. А -а -а -а. Это когда не два элемента, это уже классический закон нас совсем далеко увело. Вот, это Воеводский. А -а -а. Там было интересно такое, что, мы ну, так раз мы болтаем, что Воеводский придумал некоторую машину, а именно производную категорию мотивов чтобы не значило. Это значило. Он, он размышлял о топологии, там с Шабатом много общался, очень тему. С Шабатом Гадором. Читал... Георгий Борисович. Конечно, да, да естественно. А -а -а. Ты чё? Они, это его, как бы, один из главных учеников был Виводского. Он его научил огромное количество всяких правильных вещей. Вот. Потом, значит, в там с Капраном много общался. Здесь, в Москве, все, когда он был совсем молодым, еще до отъезда на Запад. Ну и читал, конечно, очень много Гортундика. И он философскую там, очень правильную вещь придумал: производную категорию мотивов. Вот. Это, как бы некоторая попытка. Mm, ну мы так болтаем <coughs> Попытка, попытка относиться к алгебраическим жестким вещам алгебраическим многообразием, так же, как мы относимся к даже не дефинициям, а топологическим многообразиям. Мы их можем Медиким, мять, да, мять можем так туда-сюда. Вот относиться так же, просто брутально относиться также к алгебраическим многообразиям. И он то все реализовал, Посидеть. реализовал. Программа. Да, придумал программа, придумал программа. машину. А дальше, Смещение, как мне говорил а? паша, он звонил разным знакомым и спрашивает: "Слушай, а как это можно было бы использовать? Потому что, ну <laughs> вот. Это выводки, да? Выводки. А потом случайно познакомился с слиным. А Суслин до этого значит доказал вот такую вот теорему с Меркурием, там, за 20 лет до этого. Вот. И вдруг они поняли, что это два, два пазла, которые так соединяются, и получается вот эта теорема. Ну, дальше, в основном, там уже Driving Force был в боеводке, Но Суслин, как бы, ему объяснил, вот, вот все эти трюки отсюда, как бы ему передал Суслин, и они здесь отразили себя. Ну, так они еще были прогрейдены, вот эти трюки безумные здесь. То есть, вот это доказательство его понимает, наверное, вряд ли больше 20 человек в мире, мне кажется. В вот. Хотя, может быть, я не понимаю. По фирма типа тысячи, да? Нет, все теория фирма многие понимают. Там огромное. Ну, я, может быть, не прав, что 20 человек. Может быть, это я, конечно, немножко выпендриваюсь, вот, но, но до, кон до, кон до конца длинная очень. И Это не одна статья, очень много статей. Вот, хорошо. Так, все, давайте. Да, у нас мало ли. времени двигаться немножко в направлении законзаемся да. Значит. Сколько у нас времени? Полчаса. А, вот, но не я не не не не должен что-то сформулировать. Да, да. но пока крайней мне кажется, неплохо, что я дал такие конкретные алгебрические упражнения, и всех желающих кому-то да. Все равно мы никакой законодательности сейчас доказать не будем, поэтому... Но мы услышим, да? Сейчас была какая-то конкретика, а теперь будет немножко больше так по верхам. А, подожди, это пока не был еще сформулирован закон? Нет, он не был сформулирован, да, он не был сформулирован. По сути... Мы по-другому посмотрели, как я понял, на квадратической закон взаимности, да, как точно? Нет, мы, да, не да? мы, мы еще даже не посмотрели по-другому, мы еще даже не посмотрели. Значит, мы, мы сейчас для каждого P, а -а -а. вот, теперь, значит, для каждого... Так, теперь, э, теперь а -а -а. давайте определим еще такую вещь для любых рациональных чисел A и B. Э, вот там было для, для P не равно двойке, да, теперь для двойки надо определить. А -а -а. Ну, и тут я должен покаяться, я его, наверное, сейчас... Э, Сивол Гильберта, по-моему, для, для двойка. Да? да, он тоже будет плюс-минус один. А как он может быть плюс-минус один для двойки? Ну, по, по, по определению. Вот он, плюс-минус один. Э и давайте я определять его не буду. А всем желающим скажу, что надо посмотреть книжку Серо. Вообще, а -а -а -а. если кому-то нравится, -си -си это да? потрясающая книжка, да, курс арифметики. Да, я, я не могу ее прочесть уже Почему? 7 лет подряд. Почему? Да, потому что Почему? на книге страницы предстоит понимать. Нет, ну, может быть, это не первая страница, потому что там вообще-то начале все очень... Там, как раз, как раз, закон взаимности, с этого все начинается. И про символу Гиберта там очень хорошо написано. Вот Тоже есть некоторые символы Гиберта. Но если там это была плюс-минус единица по модулю P, правильно? Да, но я хочу заметить, что если оба рациональных числа... Я замечу только одну вещь, что для него появляются те же самые свойства. А, я не забыл еще важное упражнение сказать, что если P не делит, так сказать, а и P не делит B... Так, сейчас мы фломастер другой, да, попросим? Есть новый фломастер? Сейчас. Он где-то здесь был, но что-то я его не вижу, чтобы он писал хорошо. А, вот он! блин. Я тормоз. Серега, вот тебе фломастер нормальный. А этот дай мне. Вот. Так, если P не делит, Если P не равно двойке, да. вот то, где мы определили. Да. И если P не делит, не A, не B. Если возьмешь число, которое а. э, нечетное. Да. Высчешь единичку. Да, будет четное, все, Будет обязательно четное. Все. Поделишь Нет, на два. Это, 2. Че... это будет, будет рациональное число. Это рациональное, да? Подожди. А... Ну и что? Это будет. Итак, значит, что это рациональное число, да? А, оно нечетное делить на нечетное, так? А, вычли единицу, получилось четное делить на нечетное. Подели на двойку, получилось какое-то рациональное число. Значит, это произведение двух рациональных чисел. Так, сейчас. Как значит... минус единицу позицию в рациональной степень. Да, сейчас, сейчас, сейчас, да, давай еще пусть АИБ будут для простоты целого да. Ну, да. Когда да, рациональные там немножко по-другому, да. Угу. Спасибо. Понял. Ну, да. я говорю, что я эту формулу хорошо ну, написываю ну, в серу да, курса ну, ну, ага, и, ну да. не буду. Угу. Я вообще формула очень плохая. Ну, она не... Ну, в общем, вот, есть значит, такая, такая. Хорошо, да. да но важно, что она явная. Она явная. Угу. Вот. И последнее определение. Чего не хватает, на самом деле? Как ты думаешь, все простые да, числа да, мы да. представили? Что не хватает? Сейчас мы представили все простые Вот, вещи, я а? тебе сейчас еще одну консуциальную мысль скажу. Значит, давай я тебе перед тем, как формулировать чего-либо, скажу, напомню, такую вещь. Сформулируйте теорему, называется «Закон взаимостей Веля». <связь> это, это напрямую сейчас Я тоже скажу... Нет, не, не, Сейле, нет, нет, нет, нет. да? Да-да, да, да, да, да сейчас будет вообще, сейчас будет мое любимое утверждение, которое я всегда объясняю, когда меня спрашивают, чем я там занимаюсь иногда. <связь> Значит, Сейчас, но здесь сейчас не, отличие... не подайся степеней простых, ч да, теперь? Как бы. Нет, хватает. Нет. То, чего не хватает, пока будет тайной на ближайшие пять ну, минут. Вот, чтобы понять эту тайну, мы сейчас э, опять ведем функции. Вообще, э, одна из главных мыслей, которую хотел донести, есть аналогия между числами и функциями. Это одна из главных идей московской математики. Кстати, всем, кому это интересно, рекомендую прочитать статью Паршина. Она так и называется «Числа как функция». Ух ты! Может быть, ты знаешь, у есть такая... Ну, ее, наверное, можно где-то скачать. Если хочешь, давайте я тебе пришлю, и ты всем желающим выложишь например, здесь. Вот это возьми. У него есть книжка, называется Путь. Знаешь? Я слышал, но не. Очень хорошая книжка. Это сборник разных полуфилософских эссе, полуматематических, в том числе есть чисто математическое эссе число как функции. Он же человек наш следующий, да, Ну, да да, На математическом ролике... Нет, там про тему Георгийная неполнотея, там он рассуждает очень много о чем. Да, у него там про пространство и время в богослужении есть такое фасозское рассуждение. Вот, Понятие пространство и время в богослужении, можно посмотреть. Окей, значит, да, окей... Путь это другая, да? Нет, путь это сборник, он такой... Он писал всю жизнь какие-то разные эссе, а потом решил публиковать под ним. Это было, опубликовано, наверное, может быть, лет 10 назад, путь. Но путь я не уверен, что можно качнуть, но вот чистка функция, как говорят, по математике я. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. Окей, Паша. Значит, э, так вот, так вот, сейчас будут функции. Mm -hmm. Пусть у тебя есть многочлен f. Да. Mm -hmm. Даже не мироморфные функции, многочлен. Просто многочлен. Мы переходим от локального к глобальному. Вот, этот многочлен имеет такой вид. Э, пусть он имеет такой вид z в n плюс n-1, z в n-1. Сейчас скажу все. Вот, плюс а0, где аид это какие-то комплексные числа. Он начинается с единицы. Да. И предположим, что он без кратных корней. Да. Мы сейчас самую простую вещь скажем. Ну да. Да. Просто произведение z Если ты еще до сих пор не понял, если сейчас не понял, к чему я приведу, то я очень рад, значит, тебе будет интересно. Вот, значит. Пусть же это второй многочлен. Ну да. Тоже такой же. Или тоже нет? такой же. Корней. Нет, тоже такой же, тоже. Тоже, тоже такой же. Uh -huh. То же самое. И пусть э, без, они еще без общих корней. То есть, Иными словами, я взял э, два... У результат какой-нибудь будет? Э, нет. Нет, сейчас будет не результат, э, нет. хотя, нет. наверное, это связано. Вот. Сейчас будет вещь, которую помнит любой школьник, не знаешь, какой результат. А Давайте нет. я... Значит, а единственное, что надо знать, это то, что есть... Как это называется? Дама с собачкой? Ага. Э, алгебрический зам, то есть поликомплексных чисел. Да, как, как. Ага. Помнишь, ну, там было, наконец, и называли дама с собачкой его? Да, произведение z минус альфа ет. Да, вот-вот-вот. Да. Да. И давай я рассмотрю произведение f от x по всем x таким, что g от x равен нулю. То есть я беру корни многочей g и перемножаю f. Ну это, по-моему, результат. Результат нет. Другой. Нет? Это, результат это... А может, это, ну, слушай, смысле, я... что это, это это одно из определений. Одно из определений, да. Окей, Но Возможно, хорошо, По хорошо, крайней хорошо. мере, это очень хорошо, похоже. Хорошо. Значит, а можно взять, перемножить... Да, ты прав. А можно <coughs> перемножить... Да, я g? не вижу, что совпадут. Конечно, нет. Вот. Ой, подожди. Нет? Так, значит, там какие-то знаки, да? <coughs> Смотри, тебе это, конечно, все напоминает. Мы Напоминаю, здесь обсуждаем, как всегда f, здесь обсуждаем обсуждается, как f идет по модулю g. <laughs> да. На самом деле. Взять значение, э, э, э, как, как, как взять Сейчас. значение f в какой-то точке. А, минус 1 в степени m-1 минус полам, n минус 1 полам. Все правильно я сказал? Да. И, конечно. А, Mn просто. M -n, да. Ой, И, конечно, просто мы M это. Кстати, мы, конечно, да. мы это. Просто mn. Само Можно. собой, да. И, да, конечно, да. мы это напишем немножко по-другому, и мы, как в прошлый раз, перепакуем. Ну, дегафф... А. И нет, напишем нет. вот так вот. Минус а один... Yes. Блин. И умножим сейчас. Нет, мы их возьмем произведение, да? <кх> мы возьмем произведение... Перепросим другую часть? Да. Я, сейчас, я возьму... Ну, ну, мы можем обсудить значение произведения корней по одному и значение... Зачем ты не, не, это Нет, это настаивает. А, ой, блин. Ничего страшного. Вот, значит. Так. Вот. Ж от x равно 0. Так. Давай умножим на, на g от y. Да, Только да. уже в минус 1, да? Мы перебросим. А, перебросим. Так. Равно. Не равно. Умножить на Всегда минус хорошо все примножать. mn МН равно единице. Это тебе что-то напоминает, конечно, да? Ну, ну конечно, напоминаю. Хотите закон заявить? Да, очень сильно напоминает. Вот. И это ровно оно и есть. Значит. Э, дальше утверждается, что это можно легко обобщить. Обобщить нужно следующим образом. Я беру теперь f и g. Две рациональные функции. Что такое рациональное? Это многочен, действительно, это многочин. Так. Все чудеса, все чудеса. -те. Нет, это совершенно понятно. Потому что, если ты разговор да, да, да, да, две, рациональные, видишь, две рациональные функции. Они и те же, их минус х получаются. Ага, значит, вот замечание, это. ключевое замечание. Так. Пусть они без... А, извини, дорационные функции. Замечание вот сюда будет. Да. Пока в той системе общества, что f от x. Давай, давай, давай мы посчитаем. Давай мы посчитаем символ f и g в точке э, x, где g от x равно нулю. Что значит в точке x? Придется, видимо, снова этот Ничего здесь. страшного. Значит, что значит, посчитаем так. в точке x. Да. Сейчас символ f, g в точке x. Да. Помнишь, я поделил символ, который был второй гем... э, функциональный? А, так. А, Помнишь, сейчас... я поделил функциональный символ? А, да. Ну, не помню, сейчас Он был Он был минус 1, ну давай я напишу, значит, да, где-то здесь чиновичок? Да. Минус 1 степени нормирования. Да, да да да да А дальше что-то было. А дальше это такой трюк, да. ты хочешь получить что-то с нормированием 0. Как это сделать? Ты возводишь f нормирование g. Нормирование g умножить на g в минус f. Да, это идея самая главная, чтобы они сократились. Вот и все. А, это, да, это да, надо, да, да, когда вы да. столько не надо запоминать формулу. Ну просто, так, чтобы скорее да, нормирование, да, и, и берешь, и берешь в точке, э, ну вот, а, в точке x. А, Только теперь я везде добавлю x, потому что раньше у нас было начало координат, и мы не мысли про другие точки, а сейчас точки будут а. разные. А, -а, -а, а все, мы ряды брали в начале координат. Теперь мы уходим, да, и тогда раньше было одно простое p, но классический закон зависимости это про два p, и на самом деле про все p. И мы сейчас тоже будем думать про все точки. Ага, вот. вот... черновик надо, зачем, Ты мне, глядя на x, скажи, чему это равно, если g от x равно нулю, и у них нет общих корней g x, uh, сейчас, то есть это вот то, что было определено, да? Uh -huh. uh, значит, uh, сейчас, подожди, торможу. Ну смотри, торможу, то есть давай. если g от x равно нулю, что это значит? Давай, это у нас бескратных корней, да? Бескратных. То есть чему равно нормирование в точке x от g? Uh, ну, единицы. Единички. А нормирование в точке x от f? У них Долу. нет равно нулю. Ну вот давайте два ларда сюда поставим. Здесь одно из них 0. Да. Поэтому 1 минус 1, единица. 1 в степени 0, 1. Это вообще не мы забываем. Uh, f в степени x. L. В степени 1. Это f. Да. G в степени. Да, это единица. Единица. Остается это всего этой колбасы L. F от в точке x. Ой. А, ой, да. Так. Сейчас. А что это такое f FG FD? в точке y? Где y а. это корень f? А, значит, ну, соответственно, это будет g от y, да. Подожди. Здесь опять, здесь все симметрично, да? да? Здесь симметрично все. Э, значит, f, сейчас, f, А, подожди, нет. FG в точке X это F от X. Да. А FG в Тут точке Y это 1 делить на G от Y. Да? G от Y минус 1. Да, да. да. Ты еще, кстати, мог это понять, потому что уже один раз понял, что они код симметричный, помнишь? Что это да, да, да, да. И да, вот да. это, да. Так, так, так, так. Вот. Так, то, есть... то есть мы видим... Да, а если, а если в какой-то точке, если P не делит ни а, ни b? то этот символ равен ну, единице. Да. А если какая-то точка, в которой нету особенности, ни нуля, ни полюса, то ну, да, тоже она единицы. Поэтому вся эта колбаса, мы видим, что можно сказать так, что произведение по всем вообще точкам из С да. символов FG в точке X умножить на странный знак. То есть это равносильно вот этой звездочке. Звездочка может любой школьник понять, да? Корни по одному, корни по другому. И что же это такое за вот эта ерунда? Как это понимать? Подожди, этап произведение по всем... С. Я просто теперь прохожу по всем целым числам. По всем комплексным числам. 1, Любое комплексное число. Либо там... Оно имеет три, три свойства. Оно может быть одним из трех сортов. Либо нету, здесь нет кратного Либо оно ни корень ни одного ни другого, тогда это в этом бесконечном каплюздении это будет склад единицы. Оно напевать. Ну, да. Либо оно корень одного, либо корень другого. То есть здесь да, реально примножается ну, бесконечное ну, единицы и конечное да, число да, не единицы. Да, да, Дальше не есть да. корень f, то это будет g, то это будет давать вот этот склад. Если да, корень да. того, то это давать вот этот склад. И все. Вот. Значит, но... А, то есть это то же самое просто, да, написано? Это просто, я переписал то же самое. Это просто равносильно звездки, да? И те же самые числа, просто они упакованы сейчас по-другому. Заметь, как теперь это обобщать? Значит, Во-первых, э, ну, тут надо теперь понять, что же такое вот это. Если честно говоря, мы сейчас подходим к тому, как Гибель придумал свой символ. Как мне кажется, он мог придумать? Думаю про вот это. Пока как мы можем? Значит, Нам нужно как-то что-то придумать. Э, в общем, надо понять, что это такое. Поймешь? Нам чего-то не хватает. Здесь, мы, помнишь, я сказал, все P прошли, вроде как, хорошо. Здесь да. все точки прошли, и хорошо. Но нам, блин, не хватает здесь чего-то. А... Надо понять, что это за странный знак. Надо придать ему смысл. Подсказка. Все, подожди, подожди, подожди. Для этого нам не надо придумать ни одной новой формулы. Формулы нам придумать не надо. но надо подумать о новой сущности. Но это вот для вещественных чисел, от это поведение на бесконечности? А. Листяще. Окаринс комплекса вещественных. Ты берешь, вкладываешь C Ой. в Cp1. То есть это вот... Вот эта точка, которая проецируется, как известно, на плоскость, на комплексную. Да? Ты кладешь сферу на плоскость, <свят> Сфера Риммана. Вот этого не хватает, да? А вот это бесконечность. Ну, просто я, в комплексе же нет такого, а, а в вещественном видно, что... Чего это Как раз, если обе нечетные, то, соответственно, их произведение да. такое, а если четные, то такое. Ну, ну подожди, а ты, а, это, ты, ты перераскладываешь свои функции, ты как параметр не z, а... 1 делить 1 на, z. на z. И ты увидишь, когда ты продолжишь 1 делить на z, да. у тебя будут ряды, которые одно на минус n, у другого на минус m. Да. Значение... И давайте теперь запихнем вот в эту формулу. только на бесконечности, Здесь будет минус m минус n. Ну, то есть то же самое, что с точки зрения знака, то же самое, что mn. Здесь надо возводить какие степени, да, надо возводить. Но здесь реально будет играть роль, это всегда будет играть роль, лидирующий коэффициент. Но когда здесь лидирующие будут минус n, минус m, они будут не равны единице. И, значит, упражнение, что символ f, g на бесконечности, его не надо определять, это мы перераскладываем в z минус первый, равен минус 1 степени mn. mn. А если я бы, додумать. как сейчас это задумать? Если я здесь поставлю какой-то коэффициент, коэффициент, то это просто очевидная школьная задача, как надо подкрутить вот этот знак. Ну, потому что если мы знаем без коэффициента, то, чтобы понять коэффициент, надо просто на него поделить, правильно? При этом в одном случае придется коэффициент делить. Вот это, это то, как можно догадаться до символа гиберта. Значит, давайте поставим, попробуем вообще с коэффициентом. Да. Здесь какой-то коэффициент n стоит, и здесь АМ. Да, Но ты подели на n напиши про, про известный тебе уже теорему, когда равно единице, да. а потом подправь их назад. И у тебя здесь в точности возникнет, если есть n, существует а АМ, то тогда вы. вот эта штука... Меняется на минус 1 в степени mn, а n степени m. Сейчас, можете ошибусь во знаке, bn в степени минус b m в степени минус n. Это символ гиберта. Это и есть формула Это просто то, как ты должен это школьное утверждение обобщить, но ну, если ты позволяешь себе не просто как произведение z минус альфа а еще какой-то просто коэффициент. Как масштабирует, ну, смотрите, на этот коэффициент это и вот у тебя масштабирование да. выдаст тебе форму Гиберта. Так мне можно было догадаться. Ну да, по строчкам будет а-н умножено м раз на эти строки, когда я буду умножать. Наверное, Динь, просто смотрите, ты просто ты берешь умножение f, да, да, да, а f, он, он теперь да, поделен, он раз отмасштабирован, раз, он, да, он да. поделен, сжат в а-н раз. <laughs> значит, каждый признание... Да, а признание сколько? М штук? Столько, штук корней, да. значит, теперь многочим. Вот и все. Вот. Э, до чего мы дошли? Мы дошли до мы главной дошли вещи, да. До, до того, что э, теорема, закон взаимности... Э, ну, пока еще не верю, а, э, пока, значит... Значит, упражнение. Доказать такую теорему. Сейчас. Пока мы дошли до того, что произведение по всем Римановым, по всем точкам Римановой сферы. Вот этого f от F x. Да. При этом кто такие были g? Пока мы обсуждали очень конкретно. Нет, пока это были два многочлена, Потому что ну как мы как мы это доказывали по школьному z минус альфа и z минус бета и т, да? Ну и там возникает альфа и минус бета и либо бета и минус альфа и Вот это все доказательство этого утверждения, правильно? Ну да. И все. И, и мы ну, не, и мы А если есть общие корни, что говорить, если есть общие корни? Непонятно. Теорема Гиберта тебе уже ответил на все. Теорема. Теорема, что для любых рациональных уже теперь функций, я тут начал писать, но это было, это было лишнее, это мы еще пока надо было пообсуждать. А теперь уже рациональных функций ненулевых. Ага. То есть многочлен делить на многочлен нулевые f и g не равны с нулевым. Произведение по всем точкам X уже не из CP, а из CP1. Смена снарядов. Спасибо. Ой, какой классный снаряд. Вот, FG. Офигенный снаряд. Кроме нас мало кто, наверное, пишет, да, здесь Равно единице, Леш. Так. В чем здесь теорема? Для любых рациональных в новости. На, во-первых, плевать, какие у них. Многочины, они инверсальные. Что у них с общими корнями. У каждого самого лично могут быть кратные корни. Но все на это. И полюса, на все, Какие велирующие коэффициенты? Нам на все глубоко наплевать. Это правильно Правильно, чтобы был как можно меньше условий. Просто две рациональные функции. Упражнение «Доказательство». Подсказка. Моментально, значит, подсказка. А, ну тут надо при Мы есть, примножаем. Же, да? Нет, все уже все определено. Симу Гиберта. А, в смысле, вот это? Да? Угу. Вот. Нет, в том числе, что. А. Мы, мы... Симу Гиберта тебе теперь говорит, как обобщить f от x, когда есть общий корень, есть кратный корень. Написай симу Гиберта. Он что-то к выдаст, как-то перерассчитается. А, ну да, символ определялся для любых мировозгодных. Да, он тебе как-то что-то рассчитает, что понимаешь? Просчитает, да. Просчитает. И, получается... и подсказка, как это доказывать, э, очень простая. Нужно просто свести к этому случаю, когда все очень попарно разное. Почему? Потому что есть биомультипликативность, и все. А когда два одинаковых, то несложно, когда два одинаковых, то надо воспользоваться соотношением, что х x, x тривиально, mm -hmm. которое уже было упражнение, правильно? И там тривиальность будет равна единице, равна единице будет когда одинаковые. И все. Да, такая сверхобщая формула, да? Сверхобщая и... будет дальше. Сверховерная, что на самом деле это можно общать на любую римную поверхность. Замечание. И вот этот закон взаимости Веля... да. да, мы очень далеко ушли от выяснения вопроса, что является этой степенью, по кому. Сейчас все будет. Вот закон взаимости Это Но, для любой, риммоновой любой риммоновой поверхности. Любой римановой поверхности. Компактный или антенн? Компактный. Ну, то есть для сферы с ручками, если так, по-честному, с комплексной структура. структуры, да. да. Для любых двух мироморфных функций на ней. Если возьмешь любую точку. Но локально это диск. У тебя есть тот же самый гибрид, ничего не надо менять. Да. Потому что глобальная геометрия изменилась, локально остался диск. Все эти произведения символы гибрид это а любых двух функций равны единице. Вот. Это, это удивительная теорема закон-заимности Вели. У нее есть там тоже, как вы Это, это полный аналог врачи закон взаимости. Нет, Андрей, Андрей. Это Андрей, да? Андрей. <coughs> Андрей <coughs> Вель. Вот. <coughs> это, это, это, это полный аналог вратищей закон взаимости геометрии. Вот. И у него есть тьма доказательств, как у различный закон взаимности. Да. Одно из них есть же сбетон-доказательство там рассмотреть одну функцию как морфизм в CP1. Любая функция является сложным cp 1 правильно? Комплексная, uh, no. вот. комплексная, да. И вот этот трюк используйте, и это с помощью этого к cp 1 Есть куча концептуальных доказательств. Самые концептуальные — с помощью алгебрической категории. Вот. Но интересно, что это можно обобщать на многомерные многообразия. Ну, вот это как раз там один из моих шаттов это Соси, по-моему, делиться. Мы, мы придумали явную формулу, которую надо ставить, когда у тебя на мерном многообразие n плюс одна функция. Что надо делать? Че, произведение чего равно единице? Группа уха такая, да? А почему группа Ну, это испаривание, дво... а, ну, да. А там группа А там группа уха, там... да. Ну, ну то есть, да. это вообще не такое, что у этого комплексная размерность 1, а их два. А там когда да. размер n, то их n плюс 1. Идея Алексея Николаевича Парсов была, что там по точкам, а там надо по флагам. Флаг это когда многообразие, там трехмерное, в нем поверхность, в нем кривая и надо кривая точка. И вот по таким вот конструкциям, если все перемножить, то а -а -а. некоторых явных выражений это будет единица. Вот. Ну ладно, это, это многомерное обобщение. Вот. Теперь возвращаемся в арифметику. конечно. Что же там не хватает? Вот мы хотели бы сказать, что произведение по всем P, давай мы так и скажем, А, b p равно единице, где А и b рациональные числа. Для любых двух рациональных не нужно. Да, да, да, да. Ну давай проверим. По всем простым p. Угу. Кроме двойки или двойки тоже взять? Нет, по всем p включай по двойку. Всем, да? Все p простые. Нет, ну без двойки нельзя. Почему? То ну есть... потому что, ну например, ну например, пусть p, äh, блин, p конечно, плохо. Пусть у нас есть два, äh, мы раньше, p, p, теперь p это то, это как бы... А, нет, окей, да, хорошо. Пусть по q два разных простых числа, как то, с чего мы стартовали. Да. Вот, ну здесь будет равно, получаться, получаться, да, потому что äh, у тебя будет... Äh, Значит, какие... какие, давай здесь L напишем тогда. Вот, какие L... Ну, какой-то клочок. На. Ага, спасибо. Вот. Какие, какие L... L это все простые. L простые. Ага, так. L простые. Вот. Какие L будут играть роль? Вот пусть теперь A равно P. Да, B равно Q. B равно Q. Два разных простых числа. То есть с чего мы начинаем? Да. Какие L будут играть роль? В этом ну, хочется сказать, что только эти два. Но а, надо еще? Понять, нет, нет, нет, а еще нет, нет, еще двойка. Да, я да, говорю, да, что Симон да. двойка, двойки, а, который не поделил, он, он по-другому. По и для положительных целых, для, то есть просто для целых, он будет как раз в минус один степени. А, Поэтому э, двойка, когда или она двойка это тебе выдаст вот этот самый минус один степени, <сос> э, э, 1 на 3, 1, да, по вот эту 1, вещь, 1, да, по -лак, по -лак. -лак. да, вот, а когда и равно p, p это п выдаст когда тебе квадратичный uh, характер qp, а когда и равно q, это выдаст тебе квадратичный q. характер pq. qp, да-да-да, вот, совершенно верно. И вот мы получили нашу теорему, да? Хорошо, но теперь если я напишу, есть такое рациональное число? Минус p. И q. Ну да. Минус q. Да то я минус обломаюсь, b, минус... то я обломаюсь, вот, потому что тогда произведение этих штук будет равно минус единицы. И на самом нужно еще подправить на такую вещь, умножить на, такую, на такой символ а b. Чего нам здесь не хватало? Мы же тоже могли не писать этот знак несчастный. Нам не хватало точки на бесконечности. Да. И есть идея, что спектр z, э, ну целые числа это аналог как бы многочленов. А нужно думать про, то есть функции на на комплексной плоскости, а нужно, чтобы были законы взаимности, чтобы все так закруглялось, тебе нужно не забыть ни почему чему перемножить, тебе нужно прижать реально по всему, что здесь на компактность, на компактификации. А здесь? Здесь это точка на бесконечности. Это у тебя Дело в том, что есть поэдичка нормирования, а есть Архимедова. Да. Для него тоже надо определить символ. Символ на бесконечности равен единице, и он определяется каким-то очень сложным образом. Он определяется очень простым образом, просто руками. Он равен минус один. Если А и Б оба отрицательные, вероятность единицы иначе. Просто такая подправка. Не надо думать, какие-то там скаловые темы. Просто такая подправка. Просто чтобы можно было сформулировать, чтобы ты имел право формулировать для любых двух рациональных, и не должен был париться ни о чем, опять же, не разбирать какие-то дурацкие случаи, условия. Это очень похоже, потому что вот что такое вот это. Если оба 4К плюс 3, из обоих не извлекай корень из минус единицы. То есть они... Отрицательные. А здесь то же самое сказано. Да, это как бы то это же самое, что само, двойка, число, только для бесконечности. Да. Только для архметра. только для знака. Это знак, да? Обычный да, знак. Да, знак Плюс-минус. Да. Вот, так, что у нас осталось по времени? А, практически ничего. Практически да, все. все. Теперь это я скажу осталось, следующее, но... что для да, любых... Последний. Давай, а, давай я сотру, ты ага. скажешь, да, да, да, да. Собственно, как же, что же такое закон взаимности Артина теперь? Вот это закон взаимности Гильберта. Он да. называется закон взаимности Гильберта. Потому что Гильберт, ну это закон взаимности кратично, все тоже Гауса, но это Гильберт понял, что его можно так переформулировать. Uh -huh. Вот. Теперь э, про бесконечность я говорил, но говорил недолго. И это не все страшно, потому что как только мы перейдем на все эти вот кольца Эйзенштейна, э, да, вот эти вот, будем присоединять uh -huh. корни, тут же все на бесконечности исчезнет. Вот этот вклад исчезнет. Uh -huh. Ну, потому что у нас не будет, понятия, не будет понятия больше нуля или меньше нуля. Потому, да, что мы, потому Почему? Потому что мы обязательно... Если бы мы жили бы в вещественных числах, иногда бывает, например, прибавляешь, не знаю, квадратный корень из пяти. Но когда ты, прибавляешь, ты продолжаешь жить внутри вещественных чисел, у тебя по -прежнему, можно говорить больше или меньше нуля. Когда прибавляешь корень пятой степени зницы, например, <coughs> все, <coughs> ты живешь в комплекте, нет, больше или меньше, и да. он действительно исчезает. Вот. И закон взаимостей Артина... Давай, сотрём, может быть, Артина или Хаса. Так. Говорит следующее, что пусть у тебя есть К, это какое-то числовое поле. Угу. Что такое числовое поле? Ну, в С, да? -то, То есть, К это какое-то подполе в С, да. и К над Ку, К там тоже есть подполе, но обязательно конечное. Да, степень решения полей конечное. Ну, например, например К это просто Q от... Ку э, Z, да, где z, а, z в n- это равно единице. Да, да, да. Вот. То есть все такие э, многочины от z ну, степень не mm -hmm. больше, чем yeah. n минус 1. Вот. Причем предположим, что k содержит этот самый q от z. Mm -hmm. Мы сейчас зафиксируем n какое-то ну, натуральное число. Ну, да, то есть можно любой корень вот. не Да, не зафиксируем то, натуральное число, k числовое поле. Да. Да. Вот. Тогда утверждается, что любой, значит, у нас есть кольцо целых в поле ОК. Да. О, это кольцо целых, это целые, а ты рассказывал про это алгебра? Ну, вот я как раз, да. Целые, вот этом, это да. не все, это целые алгебраические числа. Целые алгебраические, лежащие в этом поле. Да, например, просто, да? Например, и это очень, кстати, хорошая теорема, для, это первая такая очень содержательная, короткая да, теорема алгебраических чисел, ага. что кольцо целых э, в Q от Z, да. это в точности целые многочлены от Z, это не очевидный теорема совершенно. Понятно, что любое такое целое, но почему нет больше? Часто бывает, что тебе дано алгебраическое поле, поле от как представление корня какого-то многочлена ну да, да, да, с целыми да. коэффициентами. И понятно, что все, все эти выражения от него с они будут целыми, иногда появляются дополнительные. Ну да. Вот. А здесь не появляется. <связано> Это некая теорема. Вот. Все, ну хорошо, да, тем да, не да. менее. Вот. И пусть э, P... Да, вот, собственно, как появились идеалы. Ну ты, конечно, наверное, знаешь, да, что идеалы появились ровно из твоей любимой теорема Ферма. Ну, конечно, да. да а потому да. что, как умер, понял, что <связано> сначала ошибся, мы его там немножко застебал. Вот, что... В смысле основной теоремой арифметики из-за ее отсутствия. Ну это да, это, да, да, но да, да. я между штукумир ага. пытался сгоднять теоремом да, да, да, да. И Он как бы доказал, вроде бы, но, да, но, использ... ну, но думал, что есть. он подумал, что там все название теремо да, да, ее нету. Ага. А есть, если приходить к идеалу. То есть это простой идеал. Да. Да. Вот. Тогда. Сейчас именно что. Сейчас закон занимается более общий для решения ГУЛА гуаберевов, но мы сейчас не успеем. Вот. Тогда у тебя есть тоже символ А, Б. Значит, А и Б это теперь не нулевые, нерациональные, а элементы из звездочки, угу. Который будет жить. Вот обозначим n. Я уже сегодня обозначал. μn — это подножица в k, uh -huh. состоящая ну, из а один z, группы единиц по умножению. Yeah. Да. Циклическая yeah. группа yeah. порядка n. Yeah. Uh -huh. вот. вот. Есть uh -huh. такой, есть uh -huh. такой э, локальный символ, yeah. Yeah. символ Артин он называется уже, Так. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. so -huh. Вот. И при этом для любого p. Это p может делить n. То есть это когда двойка была. Да. И когда P не делит n, пусть э, что такое P не делит N? Ну, это, это как бы сказать, что ты возьмешь идеал, порожденный N. Uh -huh. Есть же такой идеал, главный идеал в кольце O, И, и вот P его не делит. Uh -huh. Если так, то тогда вот этот символ определяется все тем же символом Гиберта. Ты берешь он такую же вещь. Uh -huh. У тебя есть педическое уже такое красивое пеодическое нормирование. Абсолютно как символ Гиберта. Uh -huh. Понятно или нет? Ну, э, так, э, туманно, туманно, но. Дело в том, что благодаря тому, что здесь есть основная теремии... Как -то Для того, чтобы определить поэтическое нормируемое, ты что-то использовал, основной территорий арифметики, да, правильно? Да. А а здесь тоже есть по да? -то иделам, да, да. Да, да, по да. И ага. ты можешь определить поэдическое норми, такое красивое одиничкое ага. нормированию, И ты можешь зафигачить ту самую форму, которую я писал. Да, да. Взять в точке по модулю P, ты вместо этого берешь по модулю вот этого P. Получаешь элемент в конечном <coughs> поле. И потом возводишь в необходимую штуку, степень <coughs> и, там, число элементов минус 1 поделить на n. И получаешь корень этой степени 1. И это в случае, скажем, если B, ну, для простоты, например, B — это просто простой элемент, он простой идеал. Тогда это будет отвечать на вопрос, является ли A n-той степенью по этого простого идеала B. Вот, причем тут вообще то, что мы слышим. Потому что это локальный сила, он очень простой, А Определимости все сложнее, да, даже как, например, для Эйзенштейновских чисел корень из строки выпадал как ужасная штука. — Когда P делит N. Это есть формула Шуфаревича на востока она явная, но, она, но ее тогда еще классики немцы не придумали. Вот. Давай сотрем, и я теперь сформулирую закон взаимности Артина. То есть Артина определил этот символ. Да. Но не явно. С помощью да. Рибла. Как? Понятно, да? И вот, но ну, тем временем имеем такого теорему. Закон взаимности Артина. Угу. Вот закон взаимности Артина. Я скажу Артина Хаса. Да. В этой форме он хаса. Угу. Говорит следующее, что произведение вот в этой формулерке да. по всем простым идеалам АБП, да. а, да. ну конечно, равно единице. Единица. Где А и Б рациональные числа. Э -э ну понятно. Все. Да. Это полный аналог закона заемного севера в теории функций. Слушай. Вот. Теперь э, дальше я просто хочу, хочу сказать, что, ну, не знаю, я плохо помню формулы, я их не могу запоминать в своей жизни. Вот, не, но нет, надо запомнить не такую формулу. Такую форму да, сложно да, запомнить. Да, да, да, а дальше, если захочешь вывести, из -за, что ты на конкретную ту степень, ты просто должен все это раскрутить, частный случай. Ну, как вот, да. ну, как можно учить матан для инженеров, а можно для математиков, да? Можно объяснить суть, а дальше живые желающие суть выведет, уже там, посидев да, там немножко я, с бумажкой и аккуратненько я, все это. выведет. Это, вот. Это суть. Вот. Замечу, что на самом деле, на самом деле, это верно. Так уж, совсем уже. Я знаю, мы сейчас ничего есть, мы перебираем еще чуть, -чуть. А, На самом деле у меня в 13.30 в другом месте. А, ну тогда уже... мы уже завершаем, а, да? Так что, наверное, Все, завершаем. хорошо. Разреши, ну вот я, нас, собственно, все... все... Короче, я все договорил, <свят> что к этому еще, вот, собственно, я... формула да. Шафаревича-Востокова. Слушай, мы формула, формула Шифаревича... Да, Шафаревича-Брюхнера-Востокова. Это явная формула... Это равно. Угу. Явная формула для э, А, Б, П. Да. Когда таки делит? Когда таки делит, да? Ага. То есть, поэтому мы видим здесь предложение, то есть кто отвечает за интересный вопрос, является ли этой степенью или нет, и эта теорема говорит, что этот интересный вопрос пакуется, и плюс какая-то хитрая абстрактно определенная вещь, когда p делит n. Ну, вот, в нем есть явная А здесь п делит, да, по всем? Нет, здесь А вот Если бы не по всем, то нам не надо было это париться. Нет, действительно, что по всем. Да, я понял. По неделящим отвечает на интересный вопрос. По ответ. дает правильный ответ на этот вопрос. И чтобы понять, что происходит по вот оно. Серега, это круто. Значит, Спасибо. следующее. Я попробую хоть что-нибудь понять, иначе, следующая встреча, как бы продолжение ну, будет, будет бесполезным. Но когда я пойму, не знаю, через сколько времени это произойдет, то я тебя снова приглашу и будем продолжать. Да, мы, собственно, не было ни грамма, теории была сегодня. Вот. Да, еще ничего, а, это, деле, это, еще обобщается. это еще обобщается. Но в кстати, сильным краеугольным камнем является эта теорема, То есть это не то, чтобы. Все, как то бы... Моя задача, первую, это все переварить. Если mm. я переварю, там одного. Ну, то у нас не задум, было ни одного да, сложного определения или теоремы, ну, или ну, рассуждения. Надо, надо, надо все равно, да, надо ни одного общения у нас не было, да. И, все... И это, конечно же, конечно. Ну да, но я бы предложил лучше если кому-то интересную книжку. Единственная суть, которая здесь была, как бы такая, помимо школьной скамьи, это символ Гиберта. Вот. В Синего Египета очень Вы хорошо везде. написано везде, и вот, например, у в Википедии написано. Вот, но а, у Сера. У Сера, пусть синего, арифметики, да? очень хорошо, и, синего, спокойно серого, написано. Синего-сера, да. Синего-сера, да. Синего-сера такой <laughs> Серый. Но сложноватый, сложноватый. Ну, в принципе, да. Но это, он не да, использует это, никаких иммуногуланов, нет, это... Да. Вот. Круто! Спасибо большое! Сергей, дорогой! Спасибо тебе, Леша, Спасибо дорогой! Спасибо огромное! А -а -а. Друзья, умнее вместе! Ура!